Мы, врачи, привыкли помогать людям. Но сейчас нам самим нужна помощь. Каждый день мы работаем на пределе своих сил, чтобы вы жили. Но по пути домой мы видим, как наши усилия обесцениваются. Многие толпятся в магазинах, встречаются с друзьями и при этом забывают надевать маски. Многие устраивают скандалы, когда им напоминают про масочный режим. Многие не верят в коронавирус и то, что сами могут заболеть. Многие не верят в вакцину и не хотят прививаться. Мы будем и дальше выполнять свою работу. Но мы не волшебники, мы не справимся с пандемией без вас. Берегите себя и своих близких. Носите маски и соблюдайте дистанции. Если вы спросите, нужно ли прививаться, мы ответим однозначно. Да. Да. Да. Да. да. Конечно, да.